Иерарх, мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Знакомые юниты, это фотонная пушка, батареи щитов. Знакомы они по совместной игре, потому что этот герой просто жесть, как решает во всяких защитах в совместном режиме. Потому что батарея щитов просто делает так, что фотонную пушку не уничтожить практически невозможно. Она постоянно восстанавливает свои щиты и постоянно выносит противников. Так что ну, посмотрим, получится ли здесь это использовать по назначению. Да, я думаю, получится, потому что это просто имбовая связка получается. Ее адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис, почему ты бежишь от спасения? Селендис. Ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна. Первое энергетическое ядро уже включается. Но остальные четыре еще заблокированы слизью. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? Они обесточены, но системы поддержки я Дуна могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно Офигеть. скорее. Я бы не догадался. Это очень сложно для мозгов. Я даже не знал, что можно поставить пилон рядом с фотонкой, чтобы ее активировать. И, а, то есть, я могу вызвать Пушки прям. могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Ну, блядь. Спасибо, Его капитан Ачпинец. с помощью копья Адуна. Вот Нашник это я и не знал. вызвать пилон верхней части экрана. Ну, уже, в принципе, насрать уже Теперь пилон, противники что в осталось. поражения могут обстреливать наши пушки. Если они при этом получат Тихо. урон, батарея восстановит их щиты. Работоспособная линия обороны, безусловно, необходима для успешной эвакуации. Но наша главная задача очистить энергетические ядра от слизи. Без разницы. Да, времени нет такого ограничения, прям жесткого. Жизнь, Это хорошо. Это хорошо. Мы Слушайте, у меня получается могут да, все строить. Отлично. Батарея щитов. Тогда здесь, наверное, тоже было бы неплохо поставить пилон. Отлично. так еще и быстро появляется. Это прекрасно. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Давайте сюда. И сюда. Так, ну все. Давайте увеличиваем скорость быстрее. Теперь мы можем преобразовать наши врата во врата искривления, что позволит вызывать воинов в любую точку, где есть пилон. Что за пред? Подождите, вот это все уже было в первой миссии, во второй. Зачем он мне опять все это рассказывает? То есть вначале даже он мне не рассказывал, это никто. Я сам это понял прекрасно. А теперь он мне пытается в суть то, как это все строить, как это нанимать. Странно, я не понимаю, то ли последние миссии делали уже... Разработчики в конце, вот, то есть, я имею в виду первые миссии делали в конце, то ли что, почему такой дисбаланс, как сказать, советов. Вначале не было советов, зато в конце, вот сейчас уже на третьей миссии столько советов, дофигище. Ну, имею в виду третья миссия с того момента, как у меня начали появляться Nexus. По сути, это третья миссия только с Нексусами. К нашему Нексусу приближаются Зерглинги. Надо укрепить оборону. Окей, укрепляем оборону. Сейчас все будет. Давайте сюда еще третью фотоночку поставлю. Раз уж они здесь будут наступать. Так, не успел я. Завершено. Да нет, ну не надо даже воевать. В принципе, было. Давайте, давайте, давайте, давайте добывать виспинчик. Пока что мне не нужно эти врата искривления. Пока не будем их строить. Тут еще будут дополнительные какие-то походу возможности. Способности, возможности. Так, виспенчик добывать. Больше виспена. Нам Я нужно больше виспена. Больше виспена. Увеличиваем скорость. Нужно построить больше пилонов. А, точно. Нет, подожди-ка, пилонов можно вызывать, да. Причем даже это дешевле будет. Я могу только эти улучшения, да, производить? Второго левел не могу делать улучшение, надо близость обесточенные врага искривления вызвав рядом с ними пилон мы обеспечим врага энергией и захватим преимущества я рекомендую воспользоваться способностью Копья Аду, хотя наши зонды тоже могут справиться с этой задачей ну, сейчас Копье Аду скоро появится кибернетического ядра у Это, конечно, единственное, И мне врата не сильно помогут. Врата искривления готовы к работе. Мы можем немедленно начать вызов войск. Жизнь за Ай. Так. Ну, видимо, меня по-любому вынуждает, чтобы я их превращал во врата искривления. Что ты предложишь? Ну, давайте нападайте. Тут у меня уже целая куча фотонок стоит. Самое время. Кстати, можно было бы еще одну поставить штуку. Для усиления полей. Давайте еще одну установим сюда. Нужно построить больше пилонов. Еще и пилонов недостаточно. Здесь, среди теней. Сейчас, как обычно, моих любимых пилонов нифига подставим. Нужно построить больше пилонов. Твой... Пойдемте, сломаем тогда улей пока. Я надеюсь, мне оборонять не нужно вот эти все улей. Эти врата и искривления, не нужно мне их защищать? Так, можно было бы еще, кстати, поставить парочку. Позором. копья Адуна активируются. Не отвергай свою судьбу, Артанис. Твой народ наконец обрел истинное единство. Сенсоры готовы к работе. Погоди, что это? К нашему нексусу приближаются призмы искримления. Сталкеры. Уничтожьте их. У меня, в принципе, там есть, конечно, немножко защиты, но этой защиты, наверное, не хватит, так понимаю. База атакована. Или хватит. <связь> да хотя, походу, нет. Все нормально справляется. Надо, правда, все равно сломать их похоже, они будут постепенно войска присылать новые. Я здесь. Жизнь забай. Еще одна стая зердлингов приближается к нексусу с юга. Улучшение завершено. Так, я думаю, нам надо валить отсюда. Хорошо. Валим давайте-ка yeah. на базу. зажали. О, они сюда прислали еще просветку. зачем? Непонятно, зачем они это сделали. У меня тамплиера в принципе не может быть, поэтому бесполезная просветка. Нужно построить больше пилонов. Больше сраных пилонов среди теней. Не хватает. Просто заблокируйте себе выход. Мы едины с тенью. Мы крадущие. Каракс, я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Так, что-то там у нас полегает кто-то. Все, пойдемте в атаку. Пойдемте убивать. тебя. Даже в земле под твоими ногами прорастают семена моей победы. Чего? Откурился, что ли? Ой, блин, сколько он там дерьма проделал. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Войны Потом зато можно будет да? Все будут едины. Ооо, какой мощный чувачок. Отходим. Так. Сука, смотри-ка, он идет замыла. Все, он встал. А, да тут все выдержит меня, и там тоже все выдержит. Нашу ярость. Проголодался парень. База атакована. Не хватает минералов. Жизнь за ай. Я здесь. База атакована. Но наши зомби напали. Будь потворен. Ух, смотрите-ка, они прорвались. Недооцениваю этих слабаков. Все все, все, все все себе за за период просто очень невозможно пройти больше не зам... так мы ну не мне все выпилили Прекрасно. В кавычку. Придется значит ставить опять защиту. Я опять сейчас устраивать ее. Что? Что ты предложишь? Давайте тогда здесь Очень пройдемся. Ожидаем. Не сопротивляйся. Избавься от боли. Сейчас тебя избавлю. Хорошо. Вераку. Так, еще одни врата. Тут ну, давайте пока еще понаставим фотоночек, чтобы уже точно не прошли они Так, тут сейчас мы поставим Мои еще один пилончик. Пусто. Отличная работа, Иерарх. Теперь все заброшенные врата искривления под нашим контролем. За Айур. Замой. смотрите ка одну фатонушку не самое, Что ты предложишь? Даже несмотря на то, что у меня тут два стояла этих. Жизнь непорочна и несовершенна, я преображу ее. Здесь, а, а, а, а. Тебе... Тупы, тупы, тупы. Чувствую, зилы там поплакал. Почти закончили. Скоро Копье нас сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Пока у меня взлетит Довольно. скоро. Я положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся. И прими спасение. Чувствую, сейчас нападет он всеми войсками. Попробует. Штурмануть меня. Путь да, -то. точно. Давайте возвращаемся домой. Что ты пред... Я здесь, среди тебя. Я в сло, а азия, Блин, вот только вы еще не хватало, чтобы вышли из довго. всех этих убили, давайте сюда наступание войсками, а фат... стеной фотонных пушек Я... да. Классная тактика, так, еще можно было бы фотонки устанавливать за секунду вообще а все было бы, к сожалению нет, они устанавливаются очень долго поэтому, к сожалению, не получится Все, давайте -ка. пошли в атаку. В давайте сюда куда-нибудь подойдем. Здесь сейчас установим пилончик и попробуем дальше сражаться. Ё-моё, столько урона если нас, и еле, еле его убивают. Ладно, хрен с ним. собираемся. Нам бы вот этого вот титанчика сюда перейгрел, чтобы он сам вышел из под огня. Отлично, согрелся кузнец не на всех от воли. Мы этот мир, если хотим там Нидусы появились ну, смотрите-ка они базу мою все-таки загасят походу да и хрен с вами Так, ну что? Активируйте менее чем за 15 минут. Ну вот это вот я не понимаю. На скорость? Я не люблю на скорость атаковать, воевать. Это не моё. из трех ковчегов, созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. С болью в душе я начал отсекать их нейронные кузы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу. Тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял подобно солнцу. Звездный атлас обновлен, иерарх. Здесь ты можешь выбрать следующий пункт назначения. С этим судном мы отомстим за случившееся Каракс и освободим тамплиеров. А, ну что ж. Будем заканчивать на этом данную серию, в принципе так уже много чего сделали, пролог сыграли полностью и начало основного сюжета. Теперь у нас предстоит начать полномасштабное наступление, если так можно это назвать, на несколько разных планет. Как было это в Heart в the Swarm. я думаю что в Wings of Liberty тоже самое имелось. Ну а пока, да, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился данный стрим. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи.